Здорово. Ну... Как ты? Давненько у нас с тобой не было промокодов на деньги, и в очередной раз я уговорил разработчиков Барвихерпе создать новые, которыми с удовольствием с тобой и поделюсь. Но ну, а перед началом не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихерпе, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике, все условия ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании, удачи! Сразу же перейдем к делу и первый промокод на сегодня хэштег Весна. 23, который за 5 часов отыгровки на сервере даст тебе 35 тысяч рублей. Если ты по каким-то причинам до сих пор не знаешь, как пользоваться бонусными промокодами, то объясняю: вводишь команду /m, /MM», открываешь меню персонажа, находишь 9 пункт промокода и здесь выбираешь графу бонусный промокод. Абсолютно все бонусные промокоды на деньги вводятся именно сюда и каждый раз именно через решетку. Данный промокод, кстати, был актуален еще вчера вечером. Не знаю, работает ли он еще сегодня, но можешь попробовать его использовать в первый в очередь. Такие промокоды сейчас разработчики делают почти каждый день. На небольшие суммы и на минимальное количество часов отыгровки. Приходят они именно в оповещениях приложения Барви rp Так что обязательно будь внимателен, следи за всеми новостями с приложения и забирай все бонусы, которые дает нам игра. Ну а у меня для тебя есть еще такой промокод как хэштег КЛАД, который даст тебе 25 тысяч рублей за 4 часа отыгровки. Ну а если ты только начал играть на новом сервере Барви rp то конечно же вводим мой ютуберский промокод. Также через команду SlashMem, девятый пункт промокода, промокод от ютубера. Промокод хэштег КАРП даст тебе 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне, а также новенькую BMW M5 F90 на 2 часа, буквально сразу, как только введешь данный промо. Это отличные бонусы для твоего нового развития на новом сервере Барвихи РП. Промокод хэштег Metal23 за 4 часа отыгровки даст тебе 35 тысяч рублей отсылочка в данном промо кстати к последнему обновлению по барвих рп где нам добавили новую работу кладоискателя многим реально очень сильно зашла данная работа так что если ты еще не опробовал то обязательно сделай это промокод хэштег Helmet за 4 часа отыгровки даст тебе еще 25 тысяч рублей также хотел в данном ролике обсудить тему слета которого у нас давненько не было на барвихе рп если ты помнишь буквально неделю назад разработчики запускали на всех серверах X2 заработка на всех работа и как правило разработчики обычно чередуют эти акции вместе со скидками на серверах а также с масштабным слетом домов и квартир конечно же никакой конкретики по поводу ближайшего слет от разработчиков не было как всегда разрабы могут сделать для нас с тобой это большим сюрпризом и чтобы ты не остался в случае чего без своего жилья хочу тебе напомнить его оплатить мне вот к сожалению в свое время никто не напомнил и на последнем слете домов и квартир я потерял два своих топовых дорогих дома, не забывая оплачивать абсолютно все свои дома по владении. Ну а если все-таки будет слет и у тебя и до сих пор ничего нет, то это отличная возможность что-нибудь словить по госцене. Как только будет какая-то информация по слету, я сразу же с удовольствием с тобой поделюсь. Промокод хэштег SEARGE23 за 5 часов отыгровки на серверах даст тебе 35 тысяч рублей. Кстати, как я всегда говорю в таких видосах, не обязательно отыгрывать именно 5 часов для получения всей награды за любой промокод. Достаточно собрать именно 5 по идее, отыграв перед ними хотя бы 15 минут. Пользуйся всеми лайфхаками, всеми бонусами и забирая абсолютно всю халяву, которая дает как Барви РП, так и я для тебя стараясь делать каждый раз такие видосы. И последний, самый жирный промокод на сегодня, хэштег New Pass 23 который за 6 часов отыгровки даст тебе аж 50 рублей. Самое вкусное я оставил для тебя напоследок. Ну и как и сказал тебе ранее, следи внимательно за всеми оповещениями от Барвихи РП на своем телефоне, ведь чуть ли не каждый день сейчас Барвиха выдает новенькие промокоды на деньги, порой аж по несколько раз в день. Юзай все акции, все бонусы и забирай всю халяву. Ну и конечно же не забывай подписываться на мой канал. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!